Я когда в жизни думал, но ну, чтоб так? Как там кричат? вивали Франц! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта и э у нас канал Мечта Летать, а нам советуют переименовать его в канал Мечта Пожрать. Но мы такого делать не будем. Мы готовим только самые лучшие рецепты и очень редко. По многочисленным просьбам продолжения истории про пласты, что, что произошло за со времени, как мы их замариновали. Во-первых, они вытянили всю весь маринат. Помните, да, что я пластом прессовал все. Но так получилось, что когда я открыл, маринад куда-то исчез. Может его кто-то выпил, потому что это довольно вкусное вино было. Но второй вариант, что мясо, в принципе, впитывают в себя влагу. И они вот видите, сейчас такие вот стали немножко другие. А сейчас задача обжарить их на максимально возможном огне. Конечно, у нас полностью не, неправильная технология. У нас крутая электрическая, которая не позволяет дать ту мощность, которую нужно. В идеале это должен быть газ с таким пламенем, а лучше грей. Но мы исходим из того, что есть. И пока хвостки обжариваются, обпариваются, я вам скажу, что еще мы будем добавлять. Ну, кумин теперь уже в вернушках. Дальше листья лавровые, черный перец, бульон, био какой-то, тоже нужен. Да, морковку. А это что? семена кориандра и кучок чебреца. Вот примерно в этой конфигурации все будет происходить. И дальше наша задача ну, обжарить эти хвосты. Ну, максимально ударным методом это надо было сделать. Ну, посмотрим. Чтобы на них что появилась некая корочка. Вы ну, сами знаете, как это с надо делать. Так вот они уже божественные. Первая порция мяса, обжарив, хвостов обжаренная, Отправляется в кастрюлю. И кастрюля это как раз самая большая проблема. Так, мы меняем масло на сковородке, потому что жарить в следующий раз на этом же горелом всяком таком неправильно. И начинается нарезка чего там, сельдерея? Просто крупно нарезаем. Угу, сельдерей. Я сельдерей, друзья, не очень люблю, но э, вот в таких номинадах он оказывается незаменим. Для меня это, конечно, загадочный овощ. Или фрукты, кто это? Кстати, кто это? Овощ! Это же стебли сельдерея. Да. Кстати, корень сельдерея. Не знаю, наверное, стебли очень полезны для мужчин. Вот так, товарищи мужчина, учтите вот. Видите, специалисты вам говорят. Дальше нарезается тоже достаточно крупно, да, лук? Ну, то есть вот здесь специфика, что действительно крупные такие куски. Мы почему, друзья, так быстро все делаем? Потому что я опоздал на съемок фильмов про самолеты. Мы вчера поснимали форман, потом еще кучу самоделок, потом какой-то план. В общем, у нас был грандиозный трип по лицеве. Я, конечно, в этом трипе немножко подзастрял. Я опоздал. Теперь моя сестра вынуждена в суперскоростном темпе готовить хвосты. Я остаюсь на их на присмотре за ними. А она уезжает работать, потому что все-таки не такие все раздолбали, как я, еще некоторые работают. Как быстро все. если в команде если кто-то помогает ну, хотя бы вот так вот. Вот. добрым советом или видеосъемка это видите как все быстро происходит но тем более что когда крупно режешь мы будем сейчас чеснок я чуть было чуть было не прикончил это блюдо тем что хотел чеснок почистить ну, так так, вот, фаза. надо подальше камеру держать просто раз камеру забрызгала жиром Камера у меня GoPro сегодня 11 я В прошлый раз я снимал DJ. А сегодня 11 я И 11 я в экспедиция э, по якие показалась ранее образом. Батарейка держится великолепно. Звук с микрофонов записала хорошо. С родных, то есть Мы не использовали радиомикрофоны вчера. И самое главное, что ни разу не зависла. То есть в отличие от десятки это просто бомба. Ну и как она снимает вот режим W. 5 лека. Ну, наверное, на самое то, чтобы снимать мясо. Ну или не знаю, что там еще можно приходить. На какой-нибудь там. Вот когда, допустим, текст книжки читается, где у нас текст про хвосты. Ну, видно заснеженный вильнюс. Да, если в этом году снег увидел рано. Во Франции он еще не выпал. Вот видите, получилось так. Ездил в Литву и попал в снег. Ай, красота какая! Итак, друзья, в этом рецепте, как вы видите, обжариваются эти хвосты на сковородке. Ну, там буквально чуть-чуть, чтобы корость какая-то образовалась. И тут существует куча теорий. И давайте поймем, что они мариновались очень долго, потом они будут вариться 3 часа. Ну, там, два половиной, и понятно, что это корочка как бы растворится. Вот для чего это делается? Напишите в комментариях, кто разбирается в теми кулинарии. Лично я считаю, как, ну, я знаю, там, запечатывают поры, чтоб сок не выходил или а поля. но больше всего мне кажется, что для запаха, потому что пахнет это так божественно, что ни сказки сказать, ни перу написать. Между тем, Аленка мгновенно нарезала уже почти всю морковку, ну, видите, это не прошло еще и, наверное, 5 минут начала нашего ролика. А у нас уже все готово. При этом, в принципе, мог вот на этих подмассерях быть я. Но я, кайф, я опоздал. И поэтому взвалил время готовки на трубки и плечи моей сестры. Давай. Мясо у нас обжарено. Вот это полная качель вкуснейших хвостов. И надо сейчас немножечко... Просто обжарить миску. Капельку обжарить вот слегка овоща. И, друзья, очень тонкий момент. Я хотел выкинуть, вылить вот это все в помойку. Ну, как, так сказать, вылить. Оказалось, что в этом рецепте ни в коем случае, если вы, у вас будет напарник по приготовлению рецепта, как у меня, Аленушка, она спасла эту ситуацию. Она дала мне по рукам и не дала вылить вот этот вкуснейший маринад. Как раз в этом маринаде, этот маринад добавляется мясо и в нем уже это мясо тушится ну и добавляются дальше овощи и что это у нас такое делка простой, простой херес и он белый в рецепте должен быть красный но красный стоит два раза дороже это тоже очень хороший Нет, кстати, в рецепте не сказано какой рецепт да? написано 750 мл хереса поэтому принято решение добавлять вот этот хороший херес так как в прошлый раз его добавляли, было безумно вкусно, то решено в этот раз не множить сущности сделать все то же самое. Ну да, хелес не простой, а сладкий, по -моему. А, здесь такая петрая штука. Вот. Для блондинок. Друзья, мы добавляем в маринад... Аленочка, что мы добавляем? Келис. В рецепте указана бутылка сладкого келиса. Келис стоит очень дорого. Красный. И мы попробовали сделать с белым, тем более, что не указано, какой именно должен быть. Вот. У нас все получилось, мы решили, что почему бы и нет. Ну, не могу, не поддается она мне. Грючек. Давай я покажу, как открывают бутылки гусара. Ты знаешь, я не умею, нет, мы это потом повырезаем, но я действительно, оказывается, хересную бутылку, вот не то, что шампанское, шампанское открыть, это... О. О, оказывается, шампанское. все было очень просто. Сейчас я буду пробовать, друзья. Итак, братик, регустируй. Попишать, за дно бокала и так далее. Эх! Это же самый херест, что я прошу в прошлый раз выпил. Друзья, выпил треть бутылки в прошлый раз, пока его добавляли. Я считаю, что ни в коем случае нельзя делать по-другому. В прошлый раз было треть выпито, и в этот раз надо повторить. Очень вкусный, очень сладкий. Очень жалко. Мотор! снимает эти блогеры все как все добавляет я друзья очень плохой кулинарный блогер я еще не, не в курсе как надо правильно держать карби камеру камеру ну пока вот так это выглядит без энергии от плиты а когда нужно маринад добавлять сейчас добавляем оставшийся маринад чего нужна большая кастрюля? А дедушка скажет что-нибудь по поводу кастрюли? С большими кастрюлями всегда большая проблема. Для этого главное, чтобы у тебя была замечательная мама. Потому что у мамы всегда есть все. Кастрюли всех размеров, приборы разного назначения и вообще глубокие знания жизни. У нас во Франции, друзья, кстати, есть кастрюля. Я надеюсь, что этот ролик смотрит Михаил Путремский. Он подарил нам эту кастрюлю. И когда каждый раз мы в ней что-то готовим... Мы добрым словом его вспоминаем. Мишечка, приезжай, родной. Мы столько всего вкусного сготовим, а он вообще гастрономический бог тоже. Ну, как и моя сестра. Вот. Миша, ждем. Так, ты добавляешь теперь специи. Добавляем специи. Добавляем лавровый лист. Сейчас мы добавим перец горошком. Много горошков. Ох, как у него залезть. так высыпать, не глядя. Ну, как много дорожков. Отлично. Теперь что еще? Семена галиандра. Семена кациуса. Это все быстро. Быстро не потому, что мы так хотим быстро, а потому, что нужно быстро. Вот он, розмарин, зира, кумин. Фу, розмарин. Это как раз зира или кумин. Потому что кто-то мне написал, это же зира. Но зира это и есть кумин. Просто по-разному называется, наверное. Так. Ну и вот теперь самое страшное. Ой. Целых 0,7... Ну, в данном случае не 0,7. Я думаю, уже 0,6 литра филиса. Можно сказать, выкинула в пропасть. Но когда получится соус из этого всего, друзья, там дальше будут тонкости рецепта. И когда получится исходный готовый продукт, вы поймете, зачем такое кощунство нужно было с Херисом Все, хватит снимать. А его подделать. Это все. нужна пули. грубая мужская сила. Шарика назначили главным. Сестра очень быстро убегает, и поэтому дала мне краткие инструкции, что делать. Что делать? Нужно аккуратненько все распределить. Мы добавили. 100 грамм воды сюда еще, ну, по ощущениям так надо было. Ну, вместо выпитого хереса. Вместо, да, кто херес выпил, я не знаю, не в курс я. И дальше я это должен все аккуратно мешать, размешать, и следить, и нюхать, и там понюхать, добавить соль, если нужно. И главное, не есть. И тушить 3-4 часа. До готовности. Ну что ж, я стараюсь не, не срамиться. И э, сестра мне дала задачу сделать мешку предварительно. Вот я, видите, я все вымешал. И казалось, что воды не хватает. Может быть, 100 грамм воды как раз было лишней. Потому что, видите, уже полностью мясо зафигачило сверху вот этим маринадом уже смешанным с хересом, со всеми делами. И была команда выложить сверху чебрец Вот так. Поэтому я не думаю. Я просто выполняю то, что мне говорили. Не знаю, надо его прижимать или нет. Короче. Сказали выложить, я выложил. Все. И теперь томлю это. Хожу вот этой кастрюле, друзья, кругами. Херес уже весь выпит, <смех> охраняю кастрюлю, чтобы ее кто-то не съел. Зачем шарик оставили дома? Для того, чтобы смотрел за тем, чтобы закипевшие хвосты никуда не делись. То есть вот у нас наконец-то закипело все, стоит сейчас на максимальной, так сказать, энергетике. Я уменьшаю, ой, не то, не то, не то. количество, где-то до четырех. И буду смотреть так, чтобы это дальше медленно, уверенно кипело. Но не очень сильно. Но есть и проблема, друзья. Вот она вылезилась проблема, потому что я обнаружил... Мне сказали сделать фотографии новогодних приготовлений. Ну, не новогодних, а просто вот таких, как вот почему-то там, не знаю. Вот Аленка сделала вот такие замечательные печенюшки в форме самолетика, можно даже сказать, планиров. И вот как вот с этим всем? с этой кастрюлей? У просидеть еще три часа. Ну, напишите в комментариях, что вы делаете в этом случае. Если у вас все есть, но нельзя ничего есть. Меня тоже не разрешали это есть, я каюсь, я просто чисто на камеру. На самом деле, конечно, вот эти вот умения всякие штучки спечь вкусно. Это большой талант. Но, опять же, также это большая проблема. Для таких людей, которые хотят похудеть, как я всегда, вот на речи вот таких печенушек это просто катастрофа. Поэтому я беру себя в руки и ни одной больше печенюшки не съем. Все. Наступила ночь. Друзья, я шучу насчет ночи. Еще готовится все. Вот это уже третий час укрепения этих хвостов. Что я могу сказать, что я сделал? Первое. Глубочайшая ошибка было добавить воды. Вот эти вот 100-200 грамм, которые мы влили. Это бред сивой кобылы. Не надо было этого делать, потому что овощи дали воду, мясо дало жир. Ну, короче, все это вот, видите, помните, как я вот показывал, как бы закладывали? Вот уровень. Вот это все ужарилось, упарилось, ушмарилось. И получилась вот такая вот штука. С учетом того, что из вот этой вот жижи, вот, нам нужно будет потом сделать соус великолепный, увидите, как он получится. Наша задача усложнилась на выпаривание 200 грамм залитой воды. А могут бы быть просто херес. Поэтому терпите. И ну, то, что нужно залить бутылку вина и бутылку хереса, не отхлебывайте из них, пожалуйста. А мы продолжаем еще вот сколько-то времени нужно. Потому что я тут один, борюсь. С, с, вот я уже, честно, я уже маленький кусочек съел. Очень вкусно. Добавил соли, пол чайной ложки, потому что был чувствовал, что соли не так много, как хотите. Ну, я вообще соль не люблю, даже для меня соли было мало. Ну и все, некая коррекция. Сейчас буду готовить пюре для вот этого великолепного блюда. Итак, друзья, чтобы вы не думали, что канал Мечта Летать, это канал Мечта Пожрать, но как бы все в процессе, то есть видите, потихонечку булькают. Я наконец-то поймал температуру идеальную, когда видите, пузырьки идут, то есть кипит все-таки. Явно 100 градусов здесь. Но при этом расход энергии минимален. А чем я занимаюсь сейчас? Ну, пока всех жду. Смотрю, как взлетает фарман. Вчера я сидел в этом самолете. Сам своим глазам не верил. И вот, вот он 13 ноября первый раз полетел. И про это мы будем делать обязательно фильм на канале вы можете смотреть, что во время приготовления пищи и кулинарной части канала Молку подсматривает материалы с фарманом Бомба! Здесь камеры на крыле, камеры на хвосте Реальный респект уважуха людям, которые не только сделали самолет, но еще застряли его первый взлет Потому что куча всего, например, вот Т1 делали планер И там такие кадры, что в общем-то, смех и грех то есть понятно, что все спешат и так далее, но друзья, кто делает самолеты, планера и так далее, Поестьте камеры в первый полет, не поленитесь. Ну это же первый полет, это же ну вот вот вот ну вот. Ну, мы готовим хвосты дальше. Вишня моей новой хрене. даже не поверите, это скромные закуски, которыми мы, ну, я бы не сказал так, что убираемся перед основным блюдом, друзья. Показать, насколько у меня сильная сила воли Это половинка корзинки с вишнями Которую я не съел, потому что я худею Но... Поэтому ты съешь ее в 12 часов ночи Под коньячок хо-хо-хо Ну может быть, да но э, помимо этого, Алёнушка решила мне разгромить по поводу количества воды. Ну-ка, расскажи. В прошлый раз было точно столько же. И я добавила, потому что я понимала, что нужно добавить. Чувствовала? Конечно, даже ну, не сомневалась. Да, но у нас вода, воды больше, чем мяса. Прекрасно, в прошлый раз я было больно. еще больше. Все да? замечательно. Все хорошо? Да. Все. И не сметь критиковать. Критиковать девушку категорически не рекомендуется, потому что вы отгребете, ну, в смысле, получите... Получишь самый плохой хвост. Да. Категорически. А самый плохой хвост ну, настолько... Помолгуй, Сары На этом дискуссия закончена. С женщинами не спорьте. Добрый совет, который вы прекрасно и сами знаете. Теперь мы процеживаем бульон, из которого будем варить соус. Так, Алинушка, сколько часов прошло, чтобы точно знать, сколько? А, с половины второго до половины седьмого, ну, даже пять. В принципе, здесь можно их варить от трех до четырех часов, но чем больше, тем лучше. Да, ну, короче, у нас получилось пять, мы на всякий случай сделали больше. И теперь мы должны бульон весь вычерпать. Он не весь, но частично, ну, да, да. И, и мы и сделаем и из него из, соус из, великолепный. Из этого бульона он процеживается и будет готовиться Сейчас вкуснейший соус. Э, как я буду пробовать соус, я вам покажу. Пахнет это совершенно безумно. Я уже допробовал, потому что я это досаливал, имею право. Сил мои больше нет, это готовить. Хочется очень.. Мы уже очень близки к финалу. Ну, вообще, почти, почти прям близки-приблизки. Близки. Сейчас мы должны э, сварить соус. То есть у нас бульон, в котором варилось варились хвосты, должен загустить. Но, к сожалению, мой брат оказался прав, что правда абсолютно не умоляет его вину. Да, я виноват. Воды надо было halfway, добавлять чуть-чуть меньше. И поэтому соус был бы готов чуть-чуть быстрее. А так мы поставили огонь на максимум. Мы стараемся, спешим, потому что все умираем с голоду. Но, братик, прости, ты был прав. <связывающие> Друзья, это самый редчайший случай в, в жизни, когда. в мне да, все равно виноват! Я виноват на всякий случай. Да? <связывающие> Вы же понимаете, да? <связывающие> <связывающие> Наш соус практически готов. Он загустел. Вот посмотрите, какая у него консистенция. Может быть, можно его держать еще дольше, но я думаю, что не Добавляла сахар? Добавила коричневого сахара. Сколько? На глаз. Ну, я думаю, что на такое количество было примерно полторы-две чайные ложки. Вот. То есть, если бы не лишняя вода, которую добавила я, вопреки рекомендации моего братика, все было бы гораздо быстрее. Слушайте, братик. Вот. Ну, конечно, результат все равно тот же самый. Просто заняло чуть дольше по времени. Пока вода за счет Е МС квадрат выпарилась. Прекрасно. Вот, соус готов. Так. Итак, сейчас будем накладывать. А, накладывать будем вот это вот. Мало того, друзья, посмотрите, вот это все остальное, это тоже соус, который нужно потом выпарить. Даже если вы съедите хвосты, у вас останется соус, выпарите, закатайте в банку. Потому что он просто божественный будет. Вы сможете добавлять любые вкусные и замечательные блюда дальше его. Настоящий, так сказать, боевой картофан, который упакован во много слоев. Это пюре да, с котами. Ну, не из котов, в смысле, из картошки. Вот. И оно делалось очень мужественно и долго, потому что я его резал картошку и так далее. Там дальше молоко, какой-то орех там, мускат орех, да. И, в общем, куча всего вкусного, включая два яйца, масло, и, ну, молоко взбитое. В общем, все взбитое. И получилось очень вкусно, я считаю, что вот оно отлежалось, настоялось. И лучшая версия к вот этим вот хвостам к этому соусу это вот именно такая картошка, да, Ленушка? да из кого хвосты? да из кого было из того и хвосты самый серьезный момент, когда накладывают порцию вне. ну я выбрала тебе самый красивый хвост да так, теперь мы поливаем соусом тем, тем самым соусом вот, э, э, все максимально замечательно потому что мне, дают, мне накладывают первую, я больше не могу терпеть соус карамелизировался и под это все. Сейчас мы откроем и нальем прекрасное вино. У нас будет Рёха, резерва 2016 года. О, ты ж, Бон на пять? Ну, надо же попробовать. Потому что вы все меня будете проклинать за то, что я не передал своих эмоций от этого блюда. Я скажу честно, я знаю, как это вкусно уже до. Я ожидаю, что так же будет. Видите, я заклебываюсь судья. людях. Я ожидаю, что это будет также вкусно сейчас. В принципе, даже я уже ничего не ожидаю, потому что я сожрал, пока готовил кучу всего. Одно такое, какое должно было быть Млегчайшее мясо с волшебной текстурой. И вот самое главное, вот тот самый соус, вот он, вот внизу, который выпаривался, там гулькал и так далее. И его много. Друзья, э, отказаться от добавки невозможно. Поэтому, если вы готовитесь съесть это блюдо, готовьтесь так, что вы съедите сначала два куска, как я съел я, и потом еще один кусочек, на всякий случай. К этому надо относиться нормально. Нужно поститься весь день, как я. Нужно, ну вот, вот, вот кроме печи... Поститься печени... на корзиночках с вишнью и кремом. Это не считается. Э, так вот, ну, слушай, лучше вообще ничего не есть. И тогда вам все будет хорошо. Вы съедите основной вариант, обрадуйтесь, а потом посидите, подумайте о чте всего сущего и захотите добавки. И вот если есть добавка, это хорошо. Поэтому готовьте хвостов минимум 500 грамм, а лучше 600 на человека. На сей замечательной ноте я, пожалуй, попрощаюсь с вами, потому что сил моей больше быть высококультурным и что-то снимать нет. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Это вкусных и позитивных роликов. Эгегей. What's up?